Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва». Сегодня очередная встреча с Владимиром, инспектором Одесского рыбоохранного патруля, который отвечает на многие вопросы, связанные с рыбалкой, с законами. И сегодняшняя тема видео, то скандальное видео, которое я снял на Сараконом рынке, о том деде, который плел сети. И хотелось бы узнать мнение специалистов, все ли я сделал правильно и какие моменты и нюансы вот, связаны с этими сетями, которые продаются на староконном рынке. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свое мнение. Как вы считаете, что там не так и что так? Ну, давайте, видел я это видео, будем говорить, скандальное, маленько. Давайте мы его рассмотрим с двух ракурсов. Первый ракурс – это правовое поле того, что там происходило. У нас запрещенное орудия лова прописаны в двух нормативно-правовых актах. Первое это правила любительского и спортивного рыболовства в котором четко указано, что для любительского и спортивного рыболовства запрещено применять там, колющий, электроток, в том числе и сетки. Без разницы какие, которые являются промысловыми, ну, все их виды, вот и такая сетка, как плел дед, как мне показалось, это кастинговая сетка, это промысловое орудие лова, в народе называемая парашют, ну, всю часть он там и маленько не довязал, думаю все-таки, что это была она. Вот. И второй нормативно-правовой акт – это правило промыслового рыболовства, в котором прописано, что сетки – это является орудием добычи рыбы для рыбаков-промысловиков. Вот. Вернемся к деду. Все понятно, сидит дед, плетет эту сетку. С точки зрения закона он как бы ничего не нарушает. Потому что ответственности за изготовление именно промысловой сетки нет. Вот. Но у нас есть статья 52 с примечанием 1 Закона Украины про животный мир, в которой четко написано, что у нас запрещено изготовление избыт, колющих, режущих орудий лова, самопалы, клей для птиц, все остальное, за исключением сеток, которые предназначены для промыслового лова рыбы. Вот. Ну если послушать комментарий этого старика, который сказал, что он эту сетку плетет для того, чтобы крыть птичку. Если его слова понимать, под словом крыть, как говорят в народе, это ловить ее, то в данном аспекте это категорически нельзя делать, потому что это запрещено на законодательном уровне. Если он там под словом крыть имел там, в виду накрывать цыплят, тут да, тут это разрешено. А теперь, ну давайте будем так Рассуждать логически вот. Понятное дело, что эта сетка быстрее всего плелась Не для тех целей, о которых нам сказал этот старик вот. Все прекрасно понимают, что он плел именно орудие лова И дай бог, конечно, чтобы оно было продано промысловику Но Хочу сделать акцент на том, что у нас применение кастинговых сетей на территории Детской области Насколько я знаю, ни у одного рыбака-промысловика в разрешительных документах кастинговые сетки не прописаны. Соответственно, ими промысловики ловить рыбу не буду. Понимаю, что на вашем канале социум разносторонний. Кто-то там будет говорить, что этот дедушка борется за свою жизнь, грубо говоря. Пытается заработать дополнительные какие-то деньги. Но я вам скажу, люди его ремесла могут свои умения направить в правильное русло. Потому что есть очень много рыбаков-промысловиков, которые нуждаются в таких услугах, которые этот дедушка может им оказать. Он может спокойно, так же само, только, естественно, не в общественном месте лучше это делать, а дома. Плести сети именно рыбака, тем, кому это делать можно. Я имею в виду ловить этими орудиями Лова. А плести их просто для того, чтобы в надежде, что кто-то придет, купит и не обязательно промысловик, ну думаю, это не совсем правильно. Понятно, что с точки зрения законодательства привлечь старика или там, ну, других реализаторов за это очень сложно. Ну, фактически, я бы сказал, практически невозможно, потому что они действия законодательства не нарушают, они не продают готовые сетки. Вами не был зафиксирован случай продажи именно готовой сетки, он ее просто изготавливал. Они продают просто материалы, все эти полотна, канаты, грузы, поплавки, для того, чтобы впоследствии те люди, которые имеют право этим пользоваться, могли себе обеспечить матбазу так называемую и ловить рыбу. И если откинуть все правовые аспекты и посмотреть просто с моральной точки зрения, вот мне кажется... Вы поступили где-то даже, может быть, и очень правильно. Потому что, если ваш визит, ваше общение достучится до каких-то моральных качеств этого дедушки, если он задумается о том, что у него есть дети, внуки, которые тоже хотят видеть рыбу в водоемах, возможно, ее ловить, и он перестанет заниматься этим и направит свои умения, как мы говорили ранее, в нужное русло. вот, Если хотя бы... Один из браконьеров не найдет где купить подобное орудие лова и не поймает им даже пускай, ну пусть даже две рыбки. Он сохранит, это уже понесет, я считаю, очень большие плюсы не только для рыбаков-любителей, но и для экосистемы в целом. Что хотелось бы еще добавить, уважаемые рыболовы, если вы становитесь свидетелями незаконной продажи запрещенных орудий лова, обращайтесь на телефон горячей линии. Будем всячески стараться реагировать, будем привлекать правоохранительные органы и будем с этим злом бороться. Друзья, вы были на YouTube-канале Все для клёва» в рубрике «Одесский ревоохранный патруль отвечает». И Оставайтесь на нашем канале и знайте все новые аспекты и нюансы, связанные с рыбной ловлей и законодательством в этом аспекте.